Здравствуйте, я Бофт Наталья, и это мой канал Фитнес. Так как у нас пока нет возможности попасть в спортклуб, занимаемся дома. Ставим ноги на ширине плеч, делаем глубокий вдох через нос, набираем полную грудную клетку, вытягиваемся на выдох, расслабились, снова вдох, потянулись вверх, выдох, и еще раз вдох, вытягиваемся, выдох, руки за спиной, open, в одну сторону, в другую, в одну, в другую, хорошо, живот подтянут, подключаем плечи по кругу, назад, хорошо, еще, 4, три, два, один, одна рука вперед, вторая, одна, вторая, еще, хорошо, живот в себя и вверх, вверх, чуть наклон корпуса добавляем, еще четыре три, два, один. круг одной рукой, второй, одна, вторая, одна, вторая, хорошо, и двумя, раз, два, три, четыре, четыре, три, два, один, хорошо, ставим ноги на ширине плеч, разворачиваем, спина прямая, живот подтянут, делаем вдох, опускаемся вниз, на выдох подъем, вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох по три раз, два, три, снова, раз, два, три, еще, раз, два, три, снова, раз, два, три. Добавляем выпад назад, раз, два, три, подъем, раз, два, три, подъем. Раз, два, три. Подъем. Раз, два, три. Добавляем пружины. Раз. Пружиним. Два, три, четыре, четыре, три, два, один. Снова раз. Два, три, четыре, четыре, три, два. Добавляем поворот. Раз, два, три, четыре, четыре, три, два. И снова раз, два три 4 4 три 2 еще раз два три 4 4 три два один и снова раз два три 4 4 три 2 один для следующего упражнения собираем ноги вместе, делаем выпад правой ногой в сторону. Глубокий выпад, таз опускаем параллельно полу, левая нога прямая и подъем вверх. Восемь. Раз. Два. Три. Четыре. Еще четыре. Три. Два. Один. И по три. Раз. Два, три. Подъем. Раз. Два. Три. Подъем. Раз, два, три. Последний. Разсор. Теперь три пружины и толчок ногой вверх. Раз. Два. Отталкиваясь. Подъем вверх. Раз. Два. Три. Вверх. Раз, два, три. Вверх. Раз. Два. Три. Оставляем ногу, пружине вверх. Вверх. Повыше. Еще. Живот втягиваем в себя. Головой тянемся до потолка. Хорошо. Еще так же на выдох. Выдох. Вверх. Вверх. 4. 3. 2. Удерживаем. Опускаем ногу. Переносим вес тела на правую. Прокручиваем таз вперед. 4. 3. 2. 1. Сделали вдох. Потянулись. Выдох. И еще раз вдох, выдох. Размяли ноги в одну, в другую сторону. И то же самое делаем на левую. Приготовили левую ногу. Делаем выпад в сторону. Подъем. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. По три раза. Раз, два, три. Подъем. Раз, два, три. Подъем. Раз, два, три. И снова. Раз. Два. Три. Добавляем ногу. Раз. Два. Три. Вверх. Раз. Два. Три. Вверх. Раз. Два. Три. Вверх. Раз. Два. Три подъем, оставили ногу, пружиним, Повыше. вверх еще, хорошо. Головой тянемся до потолка, живот втягиваем в себя. Еще четыре, три, два, один. Задержали раз, держим 2. три, 4. четыре, три, два. Опускаем ногу на ребро, переносим вес тела и проворачиваем. Четыре, три, два, один. Сделали вдох. Потянулись, выдох. И снова вдох. Потянулись, выдох. Для следующего упражнения нам нужен коврик. Разворачиваемся к нему лицом, ложимся на живот. Скрещиваем стопы, колени на ширине плеч. Руки выстраиваем. Ставим ладони у нижнего подреберья, там где заканчиваются ребра. Пальцы рук направлены вперед. На выдох выталкиваем себя вверх. Локти направлены четко назад. На два счета опускаемся вниз, на два подъем вверх. На два-вниз, на два, вверх. На два. Вниз, на два, вверх. На два. Вниз. На два. Вверх. Хорошо. Продолжаем. Также локти обязательно прижимаем к себе еще на два. Вниз. На два. Вверх. На два. Вниз. На два. Вверх. За последним разом. На два счета. Опускаемся. Удерживаем. Раз. Держим. Два. Три. Четыре. Четыре. Три. Два. Один. Выравниваем руки. Делаем прогиб. Живот втягиваем себя. Грудью тянемся к коврику. Тянем мышцы рук. Расслабляемся. Медленно. Округленной спиной поднимаемся. Вверх. Плечи по кругу, сделали глубокий вдох, потянулись вверх, на выдох расслабились, и еще раз вдох, потянулись вверх, на выдох, расслабились. И еще один подход, также опускаемся на живот, руки ставим у нижнего подреберья, локти направляем четко назад, выталкиваем корпус, на два счета опускаемся вниз, животом, грудью, не касаясь коврик. На два. Вниз. На два. Вверх. На два. Вниз. На два. Вверх. Поглубже. Вниз. Подъем вверх. На два. Вниз. На два. Вверх. Еще так же. Подъем. На два. Подъем. Еще вниз. Хорошо. Остаемся и удерживаем положение. Раз. Держим два. 4, 4, еще 4, 3, 2, 1, выравниваем руки, собираем ноги, грудью тянемся вниз, живот втягиваем в себя, удерживаем 4, 3, 2, 1, снова округленной спиной, поднимаемся вверх, плечи по округу, снова вдох, потянулись, выдох, и еще раз. Вдох. Потянулись. Вдох. Хорошо. И еще одно отжимание. Ставим руки. Вот подтянут. Поясницы не прогибаемся. Таз чуть ниже, чем плечи. На два. Вниз. На два. Вверх. На два. Вниз. На два. Вверх. Поглубже вниз. Подъем вверх. Еще вниз. Подъем вверх. И на каждый счет. Раз два, три, четыре, четыре, три, два, один, за последним остаемся раз, удерживаем два, три, четыре, еще держим четыре, три, два, один, отталкиваем таз назад и снова грудью тянемся к коврику поглубже вниз, еще. Округленной спиной. Поднимаемся, плечи по кругу, назад. Сделали вдох. Выдох. И еще раз. Вдох. Выдох. И еще только один подход. Снова ставим руки перед собой. Таз чуть ниже, чем плечи. Живот втягиваем в себя. На два счета. Вниз, на два. Вверх. На два. Вниз. На два. Вверх, вдох, выдох, вдох, выдох, еще вдох, выдох, вдох, выдох. И на каждый счет вдох, выдох, вверх. Два, три, четыре, еще четыре, три, два, один. Остались внизу, удерживаем, раз, держим, два, три, четыре, еще ставим четыре. 2 один. отталкиваем таз делаем прогиб и снова тянемся грудью к коврику медленно округленной спиной поднимаемся вверх плечи назад сделали вдох потянулись выдох и еще раз вдох вытягиваемся выдох, хорошо, и снова возвращаемся к мышцам ног. Садимся на коврик, правую ногу перед собой, спина прямая, живот втягиваем в себя. На выдох поднимаем полусогнутую ногу вверх, на вдох коснулись пол. восемь, семь, 6 5 4 три, два, один. Пружина. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, второй подход, 8, вверх, 7, живот подтянут, спина прямая, еще 4, 3, на плечах не провисаем, 2, 1, и пружина, 1, 2, 3, 4, повыше, 5, 6, Восемь. Руки перед собой. Если кто хочет усложнить, повыше ногу 4, три, 2, 1. И последний. Восемь, семь. Шесть. Пять. Четыре. Три, два. Один. Заканчиваем. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Еще восемь. Семь, шесть, пять, четыре. Три, два, задержали ногу. Опускаем и то же самое со второй. Выдох, выдох. Плечи опущены вверх. Вверх живот втягиваем. Четыре, спина прямая. Три, еще два, один, пружина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, и снова. Выдох. Вдох, вверх, вверх, еще четыре, 3, 2, один пружина, распомним руки перед собой, 2, 3, 4, 5, шесть, семь, восемь. еще восемь, семь, шесть, 5, 4, три, 2, и последний подход, 8, медленно, 7, живот подтянут, 6, 5, еще четыре. 3, 2, 1, и прожжи на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, задержали ногу. Выравниваем ноги перед собой и расслабились. Стараемся размять ноги, расслабляем их. Хорошо. Разворачиваемся спиной к коврику и прорабатываем внутреннюю поверхность бедер. Разводим ноги в стороны. На выдох. Вверх. Вверх. Выдох. Выдох. Все время вверх. Акцент вверх. Хорошо. Ноги напряжены. Направляем стопы четко потолок. Еще. На выдох. Выдох. Вверх. Вверх. Выдох. Выдох, хорошо. Живот подтянут. Еще. Также. На выдох. Продолжаем. Совсем немного. Обязательно напряженными ногами. Даже когда ноги разводим в стороны, все равно держим их напряженными. Еще так же. Выдох, выдох, вверх, вверх, выдох. выдох. Хорошо, совсем немного. Восемь, семь, шесть, пять, четыре. Три, два, один. Поставили одну ногу, вторую стопа на себя. Опускаем четко в сторону. И подъем под прямым углом от себя. Подъем вниз, вверх, вниз, вверх. Хорошо. Еще также На выдох вверх. Выдох. Выдох. Продолжаем. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре, три, два, один. Смена в сторону. Четко под прямым углом от себя. Живот подтянут. Пятка направлена в потолок. Еще также. Совсем немного. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три. Два. Собрали ноги. Развели в стороны. И заканчиваем как начинали. Выдох. Выдох. Вверх. Вверх. Все время на выдох. Выдох. Хорошо. Еще так же. Все время вверх. Вверх. На выдох. Выдох. Хорошо. Продолжаем совсем чуть-чуть. Еще раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Восемь. Семь. Шесть. Пять, четыре, три, два, один. Опускаемся на пол, ноги разводим в стороны, руки положили сверху и придавили именно расслабленные ноги вниз, вниз. Хорошо, еще четыре, три, два, один. Помогаем ногам собраться, ставим их на ширине плеч и поднимаемся вверх. Раз, два, три. Четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Еще восемь. Семь. Шесть. Пять, четыре, три, два, один. По три раза. Раз, два, три. Опустились. Раз. Два, три. Опустились. Раз, два, три. И снова раз, два, три. Пружина вверх. Раз, два четыре тянемся ребрами к тазу повыше еще 8 7 6 5 4 3 2 остаемся вверху на выдох поднимаем согнутые под прямым углом ноги на вдох коснулись пол выдох вверх вдох выдох вдох выдох вдох поясницу не отрываем еще четыре три три Два. Один. Оставляем ноги вверху. На выдох выравниваем вперед. На вдох к себе. Еще выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Еще четыре. Три. Два. Один. Выравниваем ноги. Удерживаем. Раз. Держим. Два. Три. Четыре. Еще держим. Четыре. Три, два опускаем на пол. Еще один подход. Раз два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще восемь. Семь. Шесть пять. Четыре. Три, два. Один. По три. Раз, два три, опустились, раз, два, три, еще раз, два, три, и снова раз, два, три, пружиним вверх на выдох, выдох, вверх, хорошо, ребрами к тазу не забываем, еще тянемся восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, остаемся вверху, поднимаем ноги, выдох, вдох, поясница прижата, выдох. Вдох, еще вверх, опустили, вверх, опустили еще 4, три, два, один. Оставили ноги на выдох, выравниваем вперед, на вдох к себе. Вдох, вдох, вдох, вдох, вдох. Хорошо, еще четыре, три. Два. Один. Выравниваем ноги, выдерживаем. Раз. Держим. Два. Три. Четыре. Еще держим. Четыре. Три. Два. Один. Берем себя под колени, разворачиваемся. Ставим локти в упор перед собой, выравниваем ноги, удерживаем положение. Раз. Ставим. Два. Поясницы не прогибаясь. Три. Четыре, подкручиваем копчик под себя. Четыре, ягодицы стараемся сжать. Три, удерживаем два, один. Ноги ставим чуть ближе друг к другу и правым бедром касаемся пол, Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Ноги чуть шире, удерживаем раз, держим два, три, четыре. Еще стоим четыре. 3, два, один. Снова собираем ноги и левым бедром. восемь, семь, шесть, 5, 4, 3, два, один. Стоим раз, стоим два. три, четыре. Еще удерживаем четыре. три, два, один. Собираем ноги на каждый счет в каждую сторону. раз, два три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Задержались. Раз. Стоим. Два, три, 4, Еще четыре. Три, два, один. Согнули ноги. Расслабились. Раз. Руки перед собой. Два. Восстанавливаем дыхание. Три. Четыре. Хорошо. Руки вдоль корпуса назад. Голова на бок. Расслабились, лежим. Раз. Стараемся разгрузить поясницу. Два. Три. Четыре. Разворачиваем голову прямо и медленно округленной спиной. Поднимаемся. Вверх. Ставим руки перед собой. Вытягиваясь через вперед, делаем прогиб. Живот в себя. Затем округленной спиной тянемся вверх, Снова вытягиваясь через вперед. Прогиб. Живот в себя. И округленной спиной потянулись вверх. Собираем стопы и колени вместе. Опускаемся на пятки. Прижимаемся к бедрам. И проезжаем вперед. Подбородком, грудью, животом. Выталкиваем руки. И делаем прогиб. Под лопатками назад. Опускаемся вниз. Руки чуть ближе. Снова прогиб. Живот втягиваем. Обязательно живот втягиваем в себя. Опускаемся вниз. И снова руки в упор еще ближе. Выравниваем локти. Живот втягиваем. Разворот головой в одну сторону. Вернулись. Разворот. В другую сторону живот, при этом втягиваем себя. Опускаемся вниз, ставим руки в упор перед грудью. Приподнимаем ягодицы, живот втягиваем себя. И отталкиваясь руками, проезжаем животом, грудью, подбородком. Затем округленной спиной потянулись вверх. Хорошо. На сегодня занятие закончено. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.